Второе рождение Белого Лебедя новый стратегический бомбардировщик ту 162 получил путевку в небо, поднялся в воздух первый построенный в постсоветское время стратегический бомбардировщик ту 162 Полет проходил на высоте 600 метров и длился полчаса. Летчики-испытатели Пао Туполев проверили управляемость и устойчивость нового стратега в воздухе. Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, по программе государственного контракта между ведомством и компанией «Туполев» в сжатые сроки полностью отцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий. Возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения. Реализация этой программы потребовала не только обновления производственных мощностей, но и создания принципиально новой цифровой среды работы над проектом. В подготовке цифровой документации участвовал ряд авиастроительных конструкторских бюро. В новой машине на 80% обновлены и модернизированы системы и оборудование. Реализация программы модернизации и воспроизводства стратегических ракетоносцев Ту-160 потребовала значительного обновления производственной базы.